Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встречу с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну, он в последнее время, да, собственно, не последнее время, давно уже представляет из себя такое сборище антисемитов, леваков, антиамериканцев и так далее. Ну, и неделя активности вон ООН об этом Давайте поговорим. Да, вполне, себе. действительно, прошедшая неделя была достаточно активна с точки зрения ООН. И тут, я думаю, в общем, в каком-то смысле, после того, как демократы получили звонкую и вполне ожидаемую аплюху в Сенате и не сумели э, довести импичмент свой, высосанный из пальца до конца, то, в общем, у меня есть ощущение, что те же самые э, силы привели в движение те механизмы, которые еще находятся более-менее под их влиянием. И в первую очередь речь идет об ООН который, с одной стороны, теряет э, с каждым годом э, свое реноме, как, как действительно общественная международная организация, которая умеет разрешать какие-то конфликты и решать какие-то проблемы. С другой стороны, остается в вотчиной вот, э, всего того, что олицетворяет сегодня противники э, Трампа в Америке или противники Натаньяо в Израиле. И действительно, э, неделя была в ООН достаточно активная, анти-Трампа, анти-израильская такая. Вот. Началось все с того, что Махмуд Аббас вылез из своего Ромальского логова и поехал в ООН, чтобы выступить там и рассказать, как плохо план Трампа, и что это всё совсем не то, о чем мечтали несчастные бедные палестинские арабы, которых опять обидели так сильно. И надо сказать, что он, видимо, пытался вот, к моменту произнесения своей речи, он хотел, чтобы в Совете Безопасности ООН... Была принята резолюция, осуждающая план Трампа и отрицающая его как инструмент. И таким образом Аббас мог бы выглядеть как человек, который не просто он отрицает это, потому что он Аббас, старый террорист, и любой план, который не подразумевает уничтожение Израиля, по определению ему не нужен. А вот, мол, весь мир и все прогрессивное человечество, так сказать, как обычно. Вот. Но уже не как обычно, все изменилось. И государство Евросоюза в Совете Безопасности, та же Франция, Германия, Эстония и Бельгия, которые, в общем, как как правило, легко подмахивают любую антиизраильскую резолюцию про-арабскую, они, в общем, сейчас немножко опасаются злить США, потому что они знают, что Трамп э, умеет находить болевые точки у тех людей, которые стоят у него на пути и которые мешают осуществлению его плана. И э, поэтому... План Аббаса, который, проект, резолюцию Аббаса, собственно, ее предлагали, должны были предложить Индонезия и Тунис, по-моему, он сначала стал пробуксовывать, европейцы стали хныкать, что там надо убрать просто резкую критику Америки, мол, это совсем ни к чему, и нужно оставить какие-то какие-то моменты о том, что нам нужно продвижение к миру. Короче говоря, размазали это все. И э, главное, они не говорили Абасу, как они проголосуют. И Абас не хотел, чтобы ко всем неприятностям, которые сыплются в последнее время на этих похиши, чтобы еще и э, был очередной провал в Совете Безопасности. И он, и они просто отказались от подачи этого самого, этой самой резолюции. В итоге Абас выступил, так сказать, побубнил, похныкал, поразмазывал сопли по своему старому э, лицу, но э, подача вот этого, так сказать, отрицания плана Трампа, она не была, уже не выглядела как э, отрицание от имени всего прогрессивного человечества, исключительно от имени вот старого террориста Аббаса, товарища Кротова. Э, я напомню, он в свое время в, свой, в долгой своей жизни, он побывал э, агентом советской э, советского, э, разведуправления, и кличка у него в тот момент была Кротов, товарищ Кротов. Вот он же, кстати у него много всего было в жизни, он. и написал э, исследование, отрицающую катастрофу, вот тогда же под, под руководством Примакова, небезызвестного. Так или иначе, план Аббаса в ООН был заблокирован. Отметил э, посол Израиля в ООН Дани Данон э, газете «Джиражный пост» после заседания Совета безопасности. И Данон отметил, что да, э, как бы Аббас собирался э, создать, как бы смутить США и Израиль, получив поддержку от Совета безопасности э, и требования того, что план Трампа не годится, а в итоге они ему сказали, знают, что переговоры нужны, вот, потому что не хотели связываться с Трампом, как я уже сказал. И, конечно, это была не, не, немалая работа американских израильских дипломатов в ООН, которые, в общем, торпедировали аббасовские происки. Но э, надо понимать, что как бы это победа, но это победа незавершенная, Потому что в любой момент они снова могут Аббас может снова подсунуть резолюцию обратно в Совет Безопасности Там, конечно, в итоге в Совете Безопасности Америка всегда в последний момент может доложить вето Но использовать вето слишком часто — это как бы обесценивать этот инструмент Поэтому когда, всегда, когда можно э, сделать так, чтобы эта резолюция вообще не появилась что лучше делать так. И вот в этот раз получилось, как будет дальше, не очень понятно. И есть, конечно, возможность, что эту резолюцию они вытащат на Генеральную ассамблею, где, в общем, вы понимаете, Генеральная ассамблея — это сборище всех возможных сумасшедших, представителей всех бандитских стран, какие только существуют. И они, конечно же, там... Эта резолюция пройдет. но другое дело, что на Генеральной ассамблее ООН у Генеральной ассамблеи ООН нет никаких полномочий. И от того, что они примут очередную антиизраильскую, антиамериканскую резолюцию, в общем, никому не горячо, не холодно, это не то, что может сказать, привести в действие какие-то международные механизмы. Так просто потребуется. Вот. Но это было только начало марлезонского балета, потому что в среду из Вашингтона сообщили в Иерусалим, что совет, э, э, совет ООН по правам человека готовится опубликовать список компаний, которые работают э, в Иудеи и Самарии, и таким образом как бы засветить так называемый черный список». И через час это уже было размещено в сети. И управление Верховного комиссара он по правам человека не стало предупреждать даже Израиль и не дало Израилю возможности ознакомиться с этим списком, как-то спорить, аргументировать что-то. По сути дела, уже в последний год руководство этой организации вообще отказывается встречаться с какими-либо какими израильскими чиновниками. Вот. Что из себя представляет этот список? Это список, в общем-то, достаточно случайный ассортимент разных компаний, случайный набор разных компаний, которые так или иначе имеют свои представители и как-то работают с еврейскими жителями людей и Самарии. Вот. И, судя по всему, он составлен то, что называется неправительственными организациями, занимающимися делегитимацией Израиля, которые ведут свои так сказать, ведут свою деятельность, финансируемые, как правило, в основном европейскими правительствами, американскими демократами. Вот. То есть это вот подрывные структуры. Часть из них называют себя израильскими неправительственными организациями, но, по сути дела, как бы, я не знаю, можно ли их называть полной мере израильскими организациями, поскольку там, да, действительно, какая-то группа непосредственно израильтян, но все деньги они получают от правительств Евросоюза. Вот, или, как я уже сказал, от э, американских демократов. И, по сути дела, это инструменты влияния подрывной работы против еврейского государства со стороны э, э, европейских и американских левых вот. э, Список сам по себе, как я уже сказал, составлен кое-как и, в общем, не соответствует даже тем стандартам, которые они сами себе описали. Например, в документе говорится, что они э, включили туда э, компании, которые предоставляют продовольствие поселенцам. Тем не менее, в этом списке находится целый ряд э, э, кафе и супермаркетов, которые, в общем, доступны и палестинским арабам. То есть, э, по сути дела, это сети, которые работают в Иудее и Самарии. И э, их услугами пользуются как евреи, так и арабы. Кроме того, э, э, список подается как компании, которые э, ведут свою деятельность... Э, в иудеи Самарии. Там это называется, конечно, Западный берег, Иордан. эффемизм, чтобы не говорить, что Иилия Ивле оккупирует иудею. Вот. Но, по сути дела, это, конечно, список э, э, компаний, которые работают исключительно, в общем, в, больш в большинстве именно с евреями. То есть те компании, которые э, работают только с арабами, э, они в этом списке не упоминаются. То есть, по сути дела, это четко антиеврейский, антисемитский список, э -э призывающий э бойкотировать те компании, которые так или иначе, задействованы, связаны с еврейскими жителями Иудеи и Самарии. Вот. И, конечно, там э, в этом списке абстрагируется от того, что э, тысячи палестинских арабов работают в израильских компаниях вот, в Иудеи и Самарии. И, по сути дела, попытки бойкота, когда они наносят ущерб этим компаниям, наносят ущерб тысячам э, арабов, мы напомним. В отличие от Израиля, где рекордно низкая безработица, как, к слову, и в Америке, Америке Трампа. Так вот, в Иудеи и Самарии у арабов очень высокая безработица. И те счастливчики, которые работают на израильских предприятиях в Иудеи -Самари, и Самарии, те арабы счастливчики, они не только получают нормальные деньги, у них и социальные гарантии, потому что израильские компании предоставляют им израильские условия труда и оплаты но они, по сути дела, являются единственными кормильцами целых кланов. То есть один человек, который там зарабатывает зарплату, он в Иудее Самарии прокармливает там не только свою семью, но и всех окружающих, так сказать, окрестных, так сказать, близких к семье. Вот. И таким образом, чтобы понять, какое количество арабов может пострадать от вот этих вот нападок на, на израильские компании, работающие в Иудее Самарии, нужно умножать каждого работающего араба, их тысячи, на 10-12 человек, как минимум. И, ну и, конечно, премьер-министр Бениамин Атаньялов сказал, что этот список не имеет большого значения, поскольку Совет по правам человека ООН является неполномочной и неуместной организацией, Израиль его не боится. Вот, то есть он, по сути дела, сказал, идите со своим списком куда подальше. Он в данном случае совершенно прав, потому что Совет настолько структурно и э, э, как бы институционно ангажирован и настроен против Израиля, что, в общем, большинство вменяемых стран сегодня перестают относиться к его декларациям серьезно. У Совета, совета э, ООН по правам человека есть постоянный, постоянный пункт повестки дня против Израиля. То есть это единственное государство Израиль, которое постоянно обсуждается и осуждается этим самым советом. И, естественно, против Израиля у него больше изоляции, чем против любого государства в мире, при том, что в самом этом совете находятся такие замечательные хранители демократии, как Китай, Саудовская Аравия, Венесуэла, я не говорю уже там, допустим, совсем одиозных режимах. В прошлом году, в общем, уже некоторые страны Евросоюза, Японии, Бразилии, они начали голосовать против, вот сами повестки дня, против Израиля, постоянный, говорят, что, что это, в общем, совершенно дисбаланс и совершенно не, больше невозможно. Америка вообще, США вообще вышли из Совета по правам Чека ООН, потому что сказали, что это, в общем, организация какая-то предвзятая, абсолютно бессмысленная, и состоять не нет никакого интереса. Я хочу напомнить, что, в принципе, этот самый совет э, по правам Чека он, он был создан только в 2006 году, а до этого была комиссия он по правам Чека, которая была уже тогда закрыта, Поскольку она дошла до ручки в 2006 году, эта комиссия ООН по правам человека настолько стала одиозной, антиизраильской, то есть, что, в общем, уже никто вообще не воспринимал ее всерьез, ее пришлось закрыть и открыть снова совет. Но этот совет очень быстро, за 12 лет, он скатился дожид до того же самого состояния. И, э, в общем, понятно, что даже если мы примем формулировку того, что Иудеи и является являются оккупированной палестинской территорией, хотя снова надо четко понимать, что никогда там не было никакого палестинского государства, которое могло быть оккупировано. Поэтому даже с точки зрения закона э, это не точная и э, прямо скажем уживая формулировка. Но даже если принять эту формулировку, то нет такого закона, который э, против введения бизнеса, с оккупированными территориями я не говорю о том, что существует, например, оккупированная территория Кипра, оккупированная Турции, западная Сахара, оккупированная Марокко. Я там. не говорю уже о российских приобретениях на, на, на, у своих соседей, которые тоже оккупированы. Эти все территории, которые, конечно же, никогда не обсуждаются Советом по правам человека, даже как бы там, где, в общем, нет спора о том, что это территории оккупированы, отобраны одним государством другого государства в нарушении международных законодательств, но вести там бизнесы нет такого, э, как бы нет международного закона, запрещающего вот И э, э, поэтому компании, которые э, имеют какие-то деловые бизнесы, ведут дела людей в людей Самарии, они, в общем, не ходят под каким-то законом, то есть нельзя привлечь по какому-то международному законодательству за нарушение. Но если, например, уйдут из Израиля и перестанут там работать в сомали то тогда, поскольку большинство этих компаний международных, они, их штаб квартира находится в Америке, если они находятся в одном из 28 штатов США, которые сейчас провели законы о борьбе с бойкотом против Израиля, то тогда эти компании начнут нести очень серьезный штраф. Я напомню, что в общем... Бойкотирование Израиля началось э, еще э, в общем, 1948 году. То есть в тот момент, когда только государство Израиля возникло, арабы мгновенно объявили бойкот. Причем бойкот изначально он был очень широкий бойкот Израилю, бойкот компаниям, которые торгуют с Израилем, бойкот компаниям, которые торгуют с компаниями, которые торгуют с Израилем. И поначалу это была достаточно жесткая вещь, никто э, не хотел рисковать. И я напомню: просто японские автомобили появились в Израиле только в 90-е годы. Пеп, э, ко, Пепси-кола появилась в Израиле уже после того, как я приехал в Израиль, то есть после 90 -го года, когда я приехал в 90 году, Кока-кола была, это отдельная история, как Кока-колу сумели убедить э, открыть свое представительство в Израиле, а Пепси-колы так и не было. В 90-м годам, когда, в общем, начался разрушаться этот арабский бойкот, Советский Союз благополучно умер, арабы, в общем, стали, опять как сейчас, кстати, вязнуть в своих каких-то проблемах и уже не было сил поддерживать этот жесткий бойкот, он стал разваливаться и такие вот компании, как японские автомобилисты, например, они стали выходить на израильский рынок. И вот в 2000 году, то есть 10 лет спустя, арабы пытались инициировать следующий этап. На этот раз уже они как бы не могут сказать против Израиля, потому что уже прошло это время, уже мир не воспринимает попытку бойкотировать Израиль как таковой. Они бойкотируют те компании, которые как бы присутствуют в иудеи и Самарии. то есть пора уже идет теперь не обо всем израиле а только в иудеи и Самарии. то есть в каком-то смысле они уже проиграли позиции, но продолжают еще э, воевать. И так что я хотел сказать, что Америка, в общем, еще наверное где-то, я боюсь сейчас соврать, но задолго э, до окончания вот первого бойкота в Америке были проведены законы антибойкота, антиизраильского бойкота, и э, по сути дела компании, которые пытались э, скажем так, которые подчинялись арабскому бойкоту, они попадали в очень нехорошую юридическую ситуацию в США. И это сейчас вернулось. То есть когда BDS открыли вторую волну бойкота против Израиля, то в 28 штатах США были приняты законы, которые такие фирмы штрафуют. То есть ты хочешь бойкотировать израильские компании в Удейс-Самареи нет проблем. Только ты будешь платить такие штрафы в Америке, что мало не покажется. И если ты думаешь, что ты убежав из Израиля, ты как бы ничего не потеряешь, то ты очень ошибаешься, потому что так случилось с IRB, например. Помните, мы говорили, вот эта компания Airbnb, она попыталась сначала свернуть свою работу среди евреев, Иудеи и самарий. Что они сказали? Они сказали, мы не хотим работать на спорных территориях, но при этом все арабы, которые там, как бы арабы, жители иудеев и самарий, они могли там публиковаться, а вот евреев они не брали. И тут оказалось, что… Штаб-квартира Airbnb находится в штате американском, который э, принял из законодательства против БДС, против бойкота Израиля. И э, те многомиллионные штрафы, которые э, мгновенно возникли, замаячили перед Airbnb, сразу отрезвили их, и э, они тут же отказались от этой практики и, в общем, стали, продолжили работать с евреями в и Самарии. Но понятно, что, в общем, э, никакой юридической силы, вот эта самая публикация списка не имеет. Единственное, что он может, он как бы придает силу и мощь, увеличивает мощь вот этих всех неправительственных организаций левых, которые работают на Западе, которые занимаются делегитимацией Израиля и которые продвигают бойкот э, и санкции против еврейского государства. Это и Амнистии всякий Европейский совет по международным отношениям, которые призывают сами к аналогичным бойкотам. И все это, конечно же, влияет на компании. То есть компании э, сейчас оказались между двух огней. С одной стороны, вот как бы по всему миру идет эта спланированная э, травля, и они совершенно не готовы к этой травле. То есть обычный бизнес, который всего-навсего хотел э, расшириться в Израиле. тут оказывается, что вот он открывает у представительство в Ариэле, а на него во всем мире начинают нападения какие-то. Зачем ему это нужно? И он думает: да ладно, не нужно мне этот Ариэль, не хочу я там никакие эти вина, ничего там не хочу. Хочу, чтобы на мои представительства по всему миру на западе, чтобы их не трогали, на них не нападали. Но теперь с другой стороны, тогда они оказываются э, под штрафами э, в тех американских штатах, в которых они зарегистрированы, и в итоге, конечно, это все э, создает много нервов. Но э, как бы ничего не поделаешь, а лагерь по -а лагерь, на войне как на войне, и либо мы окажемся сильнее, либо окажутся сильнее наши враги. Вот, конечно же, э, обращаясь к нашим слушателям, что я могу сказать? Поддерживайте израильские компании, особенно те, которые имеют свои представительства в Иудеи и Самарии. Но еще важнее, на мой взгляд, конечно, поддержать Трампа, потому что э, не будет Трампа, и э, никакая израильская дипломатия э, не сможет остановить этот вал э, бойкота. Сегодня Израиль, в общем, находится под таким мощным зонтиком э, представителей американской администрации, в том же ООН, на международных э, форумах которые нас на этой линии фронта, в общем, очень надежно защищают. Поэтому те, кому неприятна вся эта история с бойкотом Израиля, помните, что главным, главный ваш вклад в поддержку в данном случае Израиля будет э, поддержка Дональда Трампа. Вот. Ну И с другой стороны, конечно, не поддерживать все эти демократические структуры, тот же самый войс, э, как они называют себя, «еврейский голос за мир», и прочие организации, которые выдают себя за еврейские организации, а по сути дела тот же Джей-Стрит, являются на самом деле глубоко антиизраильскими, антиеврейскими э, структурами, э, занимающимися разрушением и делегитимацией еврейского государства. Вот. Ну и третий момент, который тоже в общем, прошел как бы через ООН, это израильские такие пикировки с Бельгией. Бельгия стала, получила временное представительство в Совете Безопасности ООН, и тут же использовал эту позицию для того, чтобы развязать э, нападки на Израиль. Почему отдельный вопрос? Э, как бы ощущение такое, что в общем, Бельгия сейчас ⁇ это страна, которая быстро исламизируется, политики бельгийские хотят зарабатывать очки перед своим новым населением, которое замещает старое христианское население. Ну и отсюда как бы, плюс еще это традиционный европейский антисемитизм или визна и короче все вместе и вот эта Бельгия которая только вот в 19 году буквально принесла извинения за политику похищения детей метисов то есть вот у них же была Бельгийская Конго и в этом Бельгийском Конго я, я честно скажу я не очень пони... знаю всю подробности но там речь идет о десятках тысячах человек которые были э, рождены от э, белых пап и черных мам и э, бельгийцы их вывозили в э, Бельгию континентальную и как-то, в общем, непонятно, их забирали у, у мам своих э, черных, и они многие даже не получали э, гражданство. И все это происходило не в XIX веке, как можно предположить, это происходило в 40 50 х годах 20 -го века. То есть это были натуральные преступления э, чисто на, на, нацистского толка, в данном случае не против евреев, а против э, черных. И это дело Бельгии. Вот эта Бельгия, значит, теперь она как бы очень... Переживает. Она извинилась за свои преступления полувековой давности и в рамках вот как бы своей борьбы за права детей пригласила некого Брэда Паркера, представителя Международной организации защиты детей в Палестины, выступить в Совете Безопасности ООН. Кто такой Брэд Паркер? Ну, про него известно, например, что он очень имеет тесные связи с Народным фронтом освобождения Палестины, то есть левой структурой, занимавшейся террором, и, в общем, одна из э, таких наиболее ярких в плане террора организаций до исламского периода. То есть вот те организации, которые были созданы в Советским Союзом, э, арабские террористические структуры, одна из них инф — НФОП. И вот с ней близко связан этот самый Паркер, который, понятно, что он там расскажет про э, нарушение прав детей в э, Палестине, в кавычках. Израиль потребовал, чтобы Бельгия отозвала приглашение Паркера, чтобы, так сказать, трибуну этому одиозному персонажу вообще не давали, он пособник у террористов. Вот Бельгия, конечно, скорее всего, не передумает. Но на этом, как бы, вокруг этого всего получилось так, что Израиль вызвал бельгийского посла, бельгийцы вызвали вот это, израильского посла, израильский посол в Бельгии, Эммануэль Нахшон. Он человек очень, так сказать, ну не Трамп, конечно, но человек, который умеет пользоваться социальными сетями и напрямую общается с людьми, пишет достаточно едко и око в Твиттере. Вот бельгийцы от этого бесятся. А Нахшон говорит, в общем-то, смотрите, Бельгия не приглашала никого о том, чтобы поговорить о тех израильских детях, которые живут под ракетами Хамаса вот вдоль, вдоль, на берегу Газы. В течение последних 15 лет подвергаются ракетами, и об этих детях бельгийцы почему-то говорить не хотят. Они не хотят говорить о том, как террористы арабские, палестинские используют детей в качестве живого счета и в качестве участников жестоких беспорядков. Об этом они, бельгийцы, говорить не хотят. И, и, и хотят только, так сказать, заниматься делегитимацией Израиля. Понятно, что все это э, в Израиле очень не нравится. Более того, как бы Бельгия в последнее время еще себя э, отметилась как бы, таким вот уже классическим совершенно антисемитизмом. Там есть такой ежегодный карнавальный парад в городе Альс. Этот парад был даже э, в свое время внесен э, в список, э, как это называется, в ЮНЕСКО, э, на, э, национальное достояние списка ЮНЕСКО. Вот. И в этом параде уже, так сказать, в последние годы обязательные участники — это вот такие вот карикатурные евреи, как будто только что вышедшие из Дехштурмера, вот религиозные евреи. На самом деле в партии э, НДИ, может быть, сейчас партия партии Либерман, очень бы даже полюбила этот карнавал, потому что там вот такие вот носатые, э, уродливые евреи с выпученными глазами, которые тянутся к деньгам. Это часть вот карнавального представления. Вот. То есть ну стандартные все, все возможные обвинения классические э, антисемитов к евреям. И это обязательно часть фестиваля. И бельгийцам сказали, ребята, что-то вы как-то один раз сказали, те сказали, да ладно, ладно, больше не будет. И снова сделали, и снова. И их, сейчас их изгнали, из, вынесли из списка ЮНЕСКО. Потому что, типа, как бы все таки да. ЮНЕСКО сама организация, тоже не очень произраильская, мягко скажем. Но такой уже откровенный антисемитизм они как бы не очень готовы принимать. Вот. Ну и Израиль тоже, конечно, говорит, ну хорошо, делайте свой фестиваль, конечно, но большое, скажем так... Понимания вы в Израиле по этому поводу не найдете. И вот э, продолжается такая как бы пикировка с Бельгией через ООН, через Совет Безопасности ООН и, и через послов. Э, ну, Израиль на самом деле понимает, что в общем, ну, кто такая Бельгия? То есть где Бельгия и где Израиль? Израиль Бельгию не боится, и в данном случае ну, больше беспокоен тем, что если это пройдет э, тихо, то другие страны тоже могут начать с Бельгии брать пример. Израильская позиция показать, что, в общем, мы это так просто не оставим, будем их ругать за это. И э, если они хотят нарываться на неприятности, то пусть нарываются. Ого. И как бы завершая вот этот самый обзор недельный по ООН, буквально вчера снова кто-то отбомбил под Дамаском склады иранского оружия. И когда к Натаньяу прибежали журналисты, сказали, ну и кто, этот, кто на отбомбил? что Натаньял, усмехнувшись, сказал, ну спросите у Бельгии. Типа, может быть, это ВВС Бельгии пролетали над Дамаском и бомбанули. Вот почему Бельгии? Потому что вот в последние несколько дней Израиль с Бельгией ругался. Такой как бы хулиганский немножко перевод стрелок. Типа, с Бельгии разбирайтесь. Так прошла неделя в ООН Израиля и всех его доброжелателей, в кавычках сергей спасибо александр давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и обязательно продолжим открытый диалог диалог с александром непомнящим возвращаемся к беседе с александром непомнящим телефон студии 847 4005 200 а теперь давайте поговорим о плане о сделке века, о плане, который по-прежнему обсуждается широко. Чем же отличается план Трампа от, скажем, сделки Осло? Да, Сергей, действительно многие увидели в предложенных Трампом сделки века это таки новый вариант соглашений в Осло. Прежде всего из-за принципиального признания палестинского государства своего рода продолжения пресловутой Женевской концепции, только как бы другими методами. Но мне кажется, что это совершенно ошибочный подход, и дело даже не в том, что э, каких-то нюансах в карте границ, а в том, что есть два принципиальных отличия э, плана Трампа от доктрины Осло. Во-первых, Трамп, э, план Трампа не рассматривает конфликт между Израилем и арабами палестинскими как основную причину региональных проблем. И это даже особо упомянуто вступительных параграфах документа. То есть я напомню, что... Исторически был конфликт между еврейским государством, который возникло, и окружающими арабскими странами. И проблема палестинских арабов была просто сдел... был таким инструментом, которое давило на Израиль, использовалась арабскими странами как инструмент давления. Сейчас, когда в общем, мы приходим к пониманию с арабскими странами, этот самый инструмент давления он стал рудиментом, он стал устаревшим, лишним, ненужным. И план Трампа предлагает Видеть в решении этой проблемы не залог, не условия для нормализации, а наоборот и результат. То есть Израиль нормализует свои отношения с арабскими странами, и в рамках этой нормализации решается проблема и палестинских арабов. А не так, что сначала Израиль должен все уступить и создать палестинским арабам условия, которые они примут, и только тогда он будет принят всем остальным миром. Это очень принципиальный момент, на самом деле, который отличает план Трампа от того же ОСЛО или Женевской инициативы. А другой принципиальный момент касается подхода к разрешению главных вопросов. Что за главные вопросы? Это, конечно же, э, что будет с Иерусалимом, смогут ли так называемые, в кавычках, беженцы э, арабские приехать на территорию Израиля, э, границы, которые будут прочерчены. И в соглашении Хослов идея была такая, мол, типа, мы эти все сложные вопросы будем решать потом. То есть э, сначала, мол, э, типа, мы начнем переговоры, и арабы по ходу переговоров смягчат свою позицию, потому что они поймут, что есть возможность все это решать с помощью переговоров, а не с помощью террора. Это абсолютно наивная позиция. Или, возможно, она не была наивная, просто люди, которые продвигали, хотели таким образом обмануть израильтян. И это получилось. И арабы не только не, с, как бы, не... И позиция арабов не только не стала менее радикальной, а наоборот, она еще больше стала экстремистской, они стали требовать больше и больше, потому что они вдруг поверили, что действительно можно уничтожить Израиль и получить все. А план Трампа, в отличие от плана Осло же несколько инициативы, он говорит, нет, нет, нет. Арабы сначала должны пойти на несколько условий. Они должны отказаться от террора, перестать подстрекать против Израиля, отозвать все свои э, вот эти международные э, вредительские иски в Международный суд, в ООН прекратить эту, вести антиизраильскую деятельность, бойкот прекратить, когда они покажут, что они, в общем, нормальные люди, с которыми можно вести дела а не злобные террористы, которые все, что они хотят, уничтожить государство Израиль. Тогда уже мы поговорим о э, том, каким будет у них государство. Это второй очень важный момент, который э, действительно э, полностью отличает план Трампа от э, плана Осло или плана, плана в Женевской инициативы. И, конечно же, вот сам «Натаньео» постоянно подчеркивает. Ему говорят, «Ну как же палестинское государство? Вы признали палестинское государство?» Он говорит, «Да, государство, в котором границы все охраняются Израилем, все пространство вообще контролируется Израильской армией, все воздушное пространство и все электронное, виртуальное пространство контролируется Израилем». И он сам приводит к пример. Говорит, когда я рассказывал этот план Байдену, то Байден мне сказал, ¡Так это же не государство! Он говорит, «Слушай, хочешь не называет это государством. Но это то, что мы можем реально предложить арабам. То есть если мы говорим между нами, то, конечно, речь идет не о государстве, а о автономии. По сути дела, арабы в Иудеи и Самарии получат своего рода автономию, управлять своими делами самостоятельно. Но о государстве как таковом, независимом, со своими границами, со своей армией и со своим воздушным и электронным пространством речи не идет. И не потому, что Израиль плохой, а потому что Израиль реально понимает, в каком мире он находится. И... Датаньял говорит о том, если мы не хотим создать в Иудеи и Самарии государство, ислам, исламское государство, или каких-нибудь братьев-мусульман посадить туда, то нам э, как бы говорить о чем-то другом, кроме вот такой вот автономии широкой, э, нам просто нечего. И это то, что они должны будут принять. И это они получат только в том случае, если не откажутся от террора и так далее, и так далее, и так далее, чего, как мы понимаем, никогда не будет, потому что они не готовы отказаться от террора и от попытки уничтожить Израиль. И эту позицию впервые приняла не только израильская сторона, как бы, но и Америка. Это то что, то, что является планом Трампа. И в этом смысле, конечно, он абсолютно полностью кардинально отличается от всех остальных планов, которые говорили, давайте Израиль что-нибудь еще, где-нибудь еще в чем-нибудь уступит, и тогда только, в общем, может быть, арабы согласятся его не убивать сразу. А сейчас он говорит, нет, арабы должны сначала отказаться от попыток уничтожить Израиль и сделать конкретные реальные шаги, и тогда вот в итоге они получат что-то такое типа автономии. Вот. Конечно же, главный момент этого вопрос о суверенитете, который Натаньял пообещал, сейчас выяснилось, что, в общем, Америка как бы не готова поддержать до выборов этот суверенитет. Натаньяу говорит сейчас следующим образом: если вы сможете меня поддержать, то после выборов мы этот момент суверенитетом с американцами доведем до конца. И мы суверенитет в Иорданской долине, и в поселениях мы его осуществим. Если же, конечно, я не сумею создать правительство, и правительство создаст ГАНС, то о каком суверенитете уже можно говорить? Поэтому все сейчас либо-либо. Все зависит, на самом деле, сейчас от активности израильских избирателей. По сути дела, как бы от Натаньява, от Трампа, от международных организаций мяч перешел к самому израильскому народу. Израильский народ 2 марта должен будет решить, что он хочет. Он хочет суверенизацию иудей-самарий, либерализацию экономики. И юридическую реформу, которая защитит израильскую демократию от тирании судебной, или хотятся оставить эту самую судебную тиранию закрепить ее, потому что если ему даст уничтожить Натаньяу, то, конечно же, ни один другой политик в ближайшие 10 лет, а может быть, и 20 и 50, не посмеет пойти против них. И, конечно, не будет никакой либерализации экономики, и, конечно, не будет никакой суверенизации в Илгеи и Самарии. И вот сегодня, как бы, все очень просто, казалось бы, все в руках израильского народа. Либо он даст Натаньяу создать правое правительство, либо он даст э, Либерману, Ганцу и Арабам создать свое правительство, в котором всего этого уже не будет. Сергей? Да, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. <как> Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Э, Александр, вы э, вы говорили про что они не примут эту резолюцию, потому что они не хотят это. Они крови убивать, они еще больше не умеют. Абсолютно. Это, это народ, который только убивает, и, и жить за счет э, других государств. Скажите мне, пожалуйста, вот э, вчера была очень тесная программа у нас э, на радио. Марк Левин, вы слыхали, который, кстати, очень высоко ценит вашего премьер-министра и постоянно говорит, что это второй Черчилль. И он очень плохо отзывался, этот Марк Левин, про вашего Либермана и так далее, и так далее, и так далее. И я не знаю, у вас говорится в прессе, что... Главных два советника Ганса, это советники президента Обамы, который послал туда. И сейчас у вас э, появились какие-то постеры э, Обамы, которые, так сказать, за Ганса и так далее. И еще он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что если левые победят, бело-голубые, то э, демократическая партия Америки, которая, я не знаю, чем чем антисемитская называется, чем, не скрывает что это будет самая настоящая кукла для, для демократов, которые будут ими делать все, что они хотят. И они мечтают, чтобы Ганс и вся эта левая шишура пришла к власти. Вот вам все говорят об этом, что вот эти советники являются бывшие советники нашего не очень любимого президента. Спасибо большое, я послушал вас. Я... В израильской прессе было опубликовано даже, что советники Ганса, который один из них действительно был советником э, демократов и Клинтонов, э, э, а второй советник, он израильский, но он, например, в свое время называл э, Трампа Гитлером просто в своем Твиттере там или в Фейсбуке, не знаю уж где. То есть это люди абсолютно-абсолютно антитрамповские, это люди абсолютно про-демократы, э, э, Американские демократы. Да, действительно, конечно же, белоголубые — это э, чучело, это мумия, кукла, которая дергает за ниточки амер... э, американские демократы. Не случайно огромные деньги, которые были вбуханы в левых, вот была такая организация Даркейну, она получала деньги напрямую от Демократической партии, ее поймали за поймали это, э, на этом за руку. Вот, так сейчас она активно вписалась за «Белоголубых». Фактически ее организаторы они были одними из создателей «Белоголубых». И вот на последних выборах, которые у нас были, они вложили миллионы шекелей для того, чтобы убедить левых идти на голосование. То есть в местах активных, где, где большая часть людей голосуют за левые партии, за «Белоголубых» и за арабов, там были подвозки, там была активизация, именно такая вот «идите голосовать». И у них это сработало. Сейчас они намерены вложить еще больше денег. Эти деньги приходят, опять же, от э, демократов американских. Поэтому да, конечно, это одна связка. Э, для американских демократов свалить Натаньяу — это не просто уже как бы вот, личная война, вендетта против Натанияу, который ненавистного, который э, пережил Обаму и не сдался. Но сейчас они понимают, что свалят Натаньяу, они также, конечно, э, в общем, для них это будет много очков по борьбе с Трампом тоже. И да, Либерман — часть этого блока, Либерман открыто сказал, что он пойдет с левыми, что нет никакой проблемы сесть с радикально левой партией мэрец которая, в общем, даже говорит, что мы не сионисты, мы типа постсионисты. Вот. И у сильно правого некогда Либермана сегодня уже нет никаких проблем с Мерецом в одном правительстве заседать. И, в общем, его паства, те люди, которые продолжают за его поддерживать, им просто плевать. То есть они сейчас опьянены вот этой ненавистью к религиозным евреям, неприязнью к Израилю вообще судя по всему, и для них так сказать, уже теперь правительство Ганса вместе с левыми и при поддержке арабов снаружи лучше, чем правительство Натаньяо. Это пишут даже не какие-то оголтелые сумасшедшие. Это, это люди, которые, в общем, до последнего момента казались вменяемыми. Я читаю в Фейсбуке там, людей, которые активно поддерживают Либермана сейчас, известных людей, не хочу называть их по именам. Вот, и у меня просто темнеет в глазах, потому что ненависти к Натаньяо, к Израилю, еврейскому и к традиционным евреям я в общем не ожидал Спасибо. А теперь давайте вот что за история скандальная с журналистом, который с правым журналистом которого уволили с работы, за что его уволили? Да, действительно получилось совершенно буквально вчера в Твиттере одного израильского журналиста правого, которых вот при Натаниелу появилась целая плеяда молодых правых журналистов. То есть хорошие ребята, которые говорят, которые не оголтело левые или даже просто откровенно правые. И они там и здесь как бы появились, как такие вот, знаете, проблески первые, плюристи, плюралистической прессы. И э, появился ролик как бы любительский, где три таких журналиста играют на гитаре в канун субботы, Поют э, песню известную гимн в субботе, славься Иерусалим, а потом к ним вот, двое сидят на гитаре, играют, третий, так сказать, подпивает, и к ним подходит четвертый и они вместе в четвером поют. Ну, такое, как бы понятно, что, конечно же, это немножко пропагандистский ролик. Понятно, что перед выборами любое появление, Натаньяу с кем-то еще это пропагандистский ролик. Но это люди, которые и так, в общем, постоянно подчеркивают, что они правых позиций занимают, ничьи, и это было не в рамках э, телерадиовещания какого-то, а просто вот бы внутри, на, своем, на своих личных страницах. И уже через час после этого ролика, который, конечно, как вирусный ролик, разбежался по всему интернету под израильскому, потому что три этих журналистов, они три самых ярких таких правых звезды израильских. Э, Арель Сегаль, э, э, Шимон Риклин и Энон Магаль. И уже через час было сообщено, что Арель Сегаль, который э, работал в государственной телерадиокорпорации, уволен. По, как бы, по обвинению в том, что он участвовал в предвыборной агитации. То есть, когда левые журналисты по государственным каналам радио и телевидение израильского получают за это зарплату из израильских налогов, из наших налогов, изо дня в день, с утра до вечера поносят Натанья, сваляют Ганса, и есть масса как бы, записанных видео прямо из передач, когда они там, захлебываясь от умиления, чуть ли руки Гансу целуют в буквальном смысле, и это все в прямом эфире, это как бы рейтинговые журналисты. Это все как бы нормально. Это не называется предвыборной агитацией. О том, что они там пишут в своих личных блогах, это вообще уму непостижимо. То есть там, понятно, личный блог, кто им может что-то сказать. Они там пишут все, что они хотят, поливая грязью Натаньяу и восхваляя гадз. Когда две дурочки с армейского радио в такой шуточной передаче неделю назад тупо хихикая оскорбили память Йони Натаньяу, брата, Натаньял, который был национальный герой, который погиб во время освобождения заложников в НТБ, и они-то как бы между делом прошли по его э, имени в рамках унижения очередного премьер-министра, думая, что ужасно смешно, то с ними провели разъяснительную беседу. И этим дело ограничилось. А тут журналист спел в канун субботы песню «Гимн нашей вечной столицы» компании э, премьер-министра, опубликовал это в своем личном блоге, и это стало поводом для увольнения. Теперь за Ореля Сыголи, конечно, я не очень сильно беспокоюсь, потому что это один из самых рейтинговых журналистов Израиля. Но ну, народ тянется к правому, им хочется слушать нормальных людей, не левых. Поэтому Орель Сыголи он популярный, и он себе работу найдет, то есть он без работы не останется, его уволили. Но как бы недолго он будет ходить без работы, я так полагаю. Но вот за страну я начинаю реально бояться, потому что точно так же, как у вас, левые просто реально озверели и полностью потеряли тормоза. Я вот читаю там в Фейсбуке, в Америке кто-то одел шапку э, красную, трамповскую, даже не трамповскую, там обыгрывалось, что значит, снова в 50 лет буду великим, вот, и ему какая-то женщина там расцарапала лицо. Вот, то есть абсолютно какое-то психологическое смещение у ненавистников Трампа. То же самое происходит у нас в Израиле. И это при том, что они еще даже не дошли, ни, ни, ни, власть еще не у них в руках. То есть страшно себе представить, какой террор, в стиле урлы против инокомыслия они способны устроить, если они, дай бог, дорвутся до власти. Вот. И, и на этом фоне, конечно, выборы 2 марта в Израиле и у вас выборы Они приобретают просто значение как бы не просто обычных выборов, а буквально вот спасение демократии американской и израильской от сумасшедших, которые могут разрушить оба государства. Александр, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день и добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот так сказать, бывшая интеллигенция Советского Союза, Рубина, Губерман, Окунь, как они себя ведут в этом плане политическом? Какие у них взгляды? Знаете вы что-нибудь об этом? Честно говоря, нет, потому что э, э, и Рубина, и Губерман, насколько я знаю, люди правых взглядов, э, свою правизну они не скрывали и не скрывают. Но э, как бы не связывали себя ни с какой из партий, по крайней мере, я не встречал каких-то их заявлений о том, что они голосуют за ту или иную партию, э, наверное, потому что они, как люди творческие, которым нужно общаться с обществом, с публикой, они стараются как бы не афишировать свои конкретные политические взгляды и как бы, быть приемлемыми во всех частях общества. Вот пожалуй, вот так я могу ответить. Но, насколько я знаю, и Рубина, и Губерман, люди правы. Или... Ну и времени остается совсем немного, а, но ну, а, наступление, скажем так, мэрии на еврейские традиции... На тель да, да, действительно, что-то совершенно ужасное происходит вот в рамках вот этой общей волны ненависти, которая раздувает Либерман и Латид вот против религиозных евреев, и вот и общего как бы помутнения рассудка у левых, которые теряют, на мой взгляд, просто теряют берега. Так вот сейчас в современном русском языке говорят узел не упал». Так вот, э, мэрия Тель-Авива э, в лице чиновника, представителя вот этих самых коммунистических левых сил, она сообщила, что она запрещает религиозным евреям, речь идет в первую очередь о хабатниках, устанавливать свои столики, которые они на улицах ставят, и предлагают проходящим евреям накладывать филин устанавливать эти столики рядом с детскими учреждениями, школами, садиками, клубами и так далее, светскими. Теперь о чем идет речь? Ну, я думаю, что наши еврейские слушатели знают. еврейские слушатели очень, в двух словах буквально, когда еврей молится утром, он одевает себе на голову по-русски называется. Вот или цифилин на еврите, такая коробочка на, на лоб, и повязывается коробочка на руку, и э, хабадники, которые стараются приблизить как можно больше людей вот, к еврейской традиции, они вот выходят с этими, э, может быть, они в Нью-Йорке, у вас тоже такие есть, и в Чикаго. Но в Израиле, во всех городах, есть такие столики, стоят хабадники, предлагают человеку наложить филин. Обычно люди очень хорошо реагируют. То есть, ну кто-то говорит, нет, не могу, сейчас некогда, мне это не нужно, а кто-то под наоборот подходит и рад так сказать, выполнить эту заповедь. И вот левые сейчас в мэрии и Толевьев заявили, что они не будут разрешать устанавливать это рядом со школами типа по пожеланию трудящихся, мол, светские, э, светские родители э, не хотят, чтобы с их детьми вели такую пропаганду. И, честно говоря, к сожалению, я охотно верю, что э, э, уровень ненависти к еврейской традиции он дошел среди левых э, до такого степени, что вот уже светские родители действительно отталкивают э, религиозных евреев и называют это все пропагандой. Теперь, на мой взгляд, это совершенно не пропаганда, потому что Пропаганда — это было бы, если бы это были какие-то буддисты чуждые в общем в еврейской культуре. Когда речь идет о твоей национальной культуре, то ты можешь это не принимать или принимать, но называть это пропагандой и, так сказать, бояться, что твоих детей заманят в религиозные сети от того, что он немножко приобщится к твоей тради... национальной традиции. Это просто какой-то это нонсенс для Израиля, такого никогда раньше не было. И самое ужасное или самое обидное — что в эти светские школы спокойно приходят представители разных там предкорректных всех современных этих самых нарративов, то есть какие-нибудь активисты, пропагандирующие переход, изменение пола, трансгендерные какие-нибудь активисты, они могут спокойно приходить в школу и детям в третьем классе объяснять, как это здорово и как хорошо, прислушаться к себе, не хочешь ли ты поменять пол и, так сказать, агитировать за это. А евреи, которые предлагают наложить филин или, так сказать, помолиться, Этим людям дорога к светской школы запрещена. На самом деле, чем это все закончилось? Уже сегодня, буквально на следующий день, как бы мало того, что э, тысячи хабадников вышли на улицы, как бы и стали еще активнее предлагать, это в разных других местах, не там, где им запретили телевизионское мэрия, э, Многие люди сами по себе по своей инициативе как бы стали ставить в, э, в социальные сети фотографии, как они накладывают филин, как они участвуют светские люди, чтобы показать, что в общем совершенно неприемлемо. Сергей, у нас заканчивается время, к сожалению. В общем, это, это помешательство пройдет, и в общем, я очень хотел бы верить, что и, и еврейский народ не потеряет свои связи с традицией, даже вот те части, которые левые и светские. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Доброго, до